Итоги конкурса. Ну и очень дорогие 25 копеек 1992 года. Привет, друзья! Может ли 25 копеек 1992 года стоить больше 7000 гривен? Да, это возможно. И сейчас я вам покажу такую монету. Хоть 25 копеек уже убрали из оборота, но они остались в домашних копилках, и коллекционеры с радостью купят их к себе в коллекцию. Например, вот в такой вот альбом. А если вы хотите определить монету или выставить на продажу, добавляйтесь в нашу группу в Facebook. Ссылочка будет в описании. Разновидностей монеты 25 копеек существует довольно много. Их можно глянуть вот в такой вот книге. Или есть в интернете электронная версия для бесплатного ознакомления. Видео с некоторыми разновидностями уже есть у меня на канале переходите ссылочки будут в описании а вот эта монета 25 копеек 1992 года 4 BAM. здесь мы видим вдавленный герб и какая сейчас цена на эту монету называется она луганский чекан английскими штемпелями мы видим в проданных лотах на виолите в начале этого года она была продана за 7200 гривен ну, в таких монетах очень-очень цена зависит от состояния монеты и как она хранилась. Нет ли забоин на данные монеты, возможно следы патины или какой-то коррозии. Если всего этого нет и монетка вот как здесь в идеальном коллекционном состоянии, я вас поздравляю, она стоит хороших интересов денег цена варьируется от сезонности продажи когда есть интерес к монетам например сейчас зимой монетам украины или например период когда летом люди больше путешествуют и меньше уделяют время своим коллекциям и пополнением этих монет и друзья будьте внимательны существуют подделки из китая под эту монету которая стоит не дороже 100 грин вот вы видите сейчас это копия китайская монета не покупайте такое. Или если покупаете, то не переплачивайте деньги. Потому что если вы купите на какой-то площадке у непроверенного продавца или продавца без рейтинга, вам могут прислать именно копию. Возможно, они могут быть в ухудшенном состоянии, с какой-то патиной, но не оригинальные монеты с вдавленным гербом. А, такие существуют, как 10 копеек, 25, 50. Это уже все было сделано. И вам для того, чтобы легко определить оригинал, нужно, во-первых, визуально видеть, как выглядит оригинал, знать характеристики по весу, посмотрите сейчас внимательно на фотографии, а можно даже сохранить к себе на телефон, чтобы вы отличали. Я желаю вам только замечательных покупок в вашу коллекцию. Если вы найдете такую монетку, можно продать ее мне или выставив на электронные торги, например, на Виволите. А по поводу еще наших конкурсов. Друзья, наверняка вы давно ждете результатов конкурса на вот этот вот набор монет, покрытых настоящим золотом от компании «Золотой слой». И прямо сейчас мы проведем трансляцию она была у нас в instagram в прямом эфире сейчас я вам покажу кто же победил и кто получает вот этот замечательный набор ну что поехали так друзья для участия в этом конкурсе на вот такой замечательный набор нужно было выполнить совсем мало совсем маленькое количество условий давайте посмотрим какие я случайно выберу в прямом эфире ролик на моем канале среди последних 20 выложенных, ну, не шорс, не коротких. И среди этих комментариев определю победителя. Призы я всегда отправляю за свой счет и с автографом. Так что пишите комментарии. Так, ну что ж, вы поняли, 20 роликов крайних, которые у меня на канале, где вы могли написать свой комментарий. А, спасибо всем, кто оставляет комментарии. Я буду подобные конкурсы проводить, так что всегда оставляйте комментарии. И для того, чтобы определить, какой же ролик у нас будет, мы выбираем программку Random.org. И здесь у нас определится, какой ролик. Считать я буду сверху. То есть, вот это у нас первый ролик и вниз. Готовы, друзья? Сейчас у нас определится, какой ролик в прямом эфире в Instagram. Спасибо всем, кто присоединился. Здесь нас довольно много прямо сейчас в эфире. Все пишут, из каких городов. И мы определяем, какой ролик у нас будет участвовать в розыгрыше и без коротких шортсов. Угу. А, ролик номер два, друзья. А, вот у нас первый ролик, это с 10 гривнами, а это ролик с 2 гривнами. Давайте его откроем. Довольно много здесь комментариев, спасибо всем, кто смотрит и кто оставляет комментарии, здесь довольно много участников, я думаю, это будет интересно, 282 комментария, шансы очень-очень большие у каждого участника выиграть, это не лотерея там, где совсем единицы буквально там на миллион выпадают. Как это все будет происходить, друзья, мы берем, копируем ссылочку на данный ролик и вставляем ее в сервис, которым я пользуюсь, Лиза Он Air. У нас он проверит автора и проверка подписки. Все, больше нам ничего не нужно. Комментарии и то, что вы подписаны на канал Фартовый коллекционер. Друзья, также у меня есть на 150 тысяч зрителей, подписчиков будут конкурс. Это золотая монета, покрытая золотом монета. 2 гривны, десятка будет. Ну, для этого нужно, чтобы вы посоветовали и порекомендовали мой канал. Итак, ну что ж, вы готовы? Кто у нас в прямом эфире, давайте посмотрим, сколько у нас человек. И давайте нажимаем старт. Сейчас определится, кому же отправится этот набор. Главное, чтобы человек был подписан на мой канал. 282 комментариев, всего совсем-совсем мало. Но сейчас определится победитель, друзья. И я желаю всем удачи и фарта. Есть! Пе... Вот он, победитель. А вот, давайте перейдем на его аккаунт, посмотрим. Главное, чтобы победитель со мной связался в течение 6 месяцев. А, такая смешная заставка. А, ну что, друзья, вот такой вот у нас победитель. Мы подпишем сейчас на его канал. Важно, чтобы в течение. Полугода со мной связался победитель. Я все опубликую всю информацию. Если победитель не свяжется со мной, мы этот набор переразыграем. Ну, я надеюсь, человек свяжется И я отправлю данную посылочку, данный наборчик. Друзья, спасибо всем, кто зашел. Понимаю, что некоторые расстроены, что не победили. Но, но на самом деле только участвуя, вы сможете увеличить свои шансы на победу. И я желаю всем удачи. Фарта буду проводить подобные конкурсы регулярно, потому что мой канал называется «Как фартовый коллекционер». И мы такие конкурсы будем делать. У меня очень много есть идей с подарками и наборы. Продав разыгрывать и какие-то кляйстеры для монет и деньги. Так что участвуйте. Спасибо всем, кто посмотрел этот ролик. Ставьте лайк, пишите ваши комментарии, какой бы приз вы бы хотели, чтобы я разыграл. Я все читаю комментарии и обязательно разыграю то, что вам может быть интересно.